Всем привет! компания ру Очередной переход с пропана на метан. хендай солярис Проездил полтора года на пропане. Уговаривали изначально на метан. Но вот проехал почти 100 тысяч. и Электроника завали. Теперь тут, правда, нашли манометр. Датчик уровня топлива подключим. Мультиклапан, ой, вентили с электроклапаном также подключат. Мультиклапан стоял без электроклапана. То есть тут по проводке небольшая доработка идет. Форсунки остались на месте. Фильтр остался на месте. Новый заправочный вот под капотом. Эмер. Редуктор метановый поменялся. С пропаном на метан. И все в принципе под капотом. На данный момент курс евро очень сильно скакнул, доллар тоже скакнул. Оборудование очень сильно выросло в цене. Некоторые поставщики вообще не отпускают, не продают оборудование. В ближайшее время будет, скорее всего, дефицит. Очень большое оборудование. Стоимость установки вырастет. Кто планирует, долго размышляет, но цена очень сильно может вырасти. Имейте в виду. пропановый баллон был на 42 литра на Солярисе стоял с мультиклапаном класса А это теперь стоит баллон на 90 литров Синома с вентилем Эймер с электроклапаном так все выглядит метан на данный момент у нас стоит э, на стелах э, 20 рублей 50 копеек в Перми 8 заправок 4 Газпромовских и 4 частных. На частных заправках можно заправляться по 18.50, если больше 300 кубов выбираем в месяц. То есть таксисты это по-любому выбирают. То есть они первые 300 кубов заправляются по 19.50, скидка рубль. А свыше 300 кубов заправляются по 18.50. На Газпроме таких нет, у них карточка идет. Выдается на 27 тысяч рублей. В дальнейшем, наверное, все участники перебегают. Если хотите установить метан-пропан, обращайтесь в компанию на газу.ру. Звоните, пишите, всем ответим. Всем пока.